Успеха в городе ангелов, умопомрачительная графика, понятный интерфейс, отсутствие назолевой рекламы и дружелюбная комьюнити уже заждалось тебя One State! Делай красиво и скачивай игру по ссылке в описании. Увидимся, в One State. Мужские мужчины, спасибо всем, кто присылал свои скрины со сборками и комплектами в мой телеграм-канал. Обязательно на него подпишитесь, чтобы быть четкими починами. Не буду ходить вокруг да около, сразу переходим к сборке на QXR от Алекса Соло. Он, к слову, бомбит топ с этой комплектацией. Мое субъективное «я» подсказывает, что будут траблы с дистанцией, так как практически сборка дефолтная за Одного модуля, а именно монолитного глушителя. Ну ладно, окей, к сборке мы еще вернемся что там по комплекту. Братишка во второй слот взял режик, если честно, сложно сказать почему. Обычно парняги под ппшки берут громилу, чтобы врываться на точки и флексить. Ну да ладно. Также у него тут есть кольчуга, и это нормальное решение, так как я смотрю, братишка любит запускать ракеты. Перки, с которыми играет брата-брат, -брат, как по мне, больше подойдут для командных. Боя в режимах с захватом лучше, конечно, перк радикал взять, чтобы помогать команде сериями очков. Ладно, это конечно все хорошо, но лично мне немного не вкатила сборка на MP7. Сейчас объясню почему. Вроде бы все хорошо, и на ближних расстояниях э, противнички отлетают, но я же знаю, как MP7 нарезать на средних дистанциях. И вот именно из-за этого, оставшегося во мне воспоминания о былых деньгах, мне чуть-чуть не хватает ренжи в данной сборке. Хотя напомню, в целом лудаут, который прислал нам брата-брат, хороший. Трудно, конечно, оценивать готовые комплекты, когда у самого сложилось четкое понимание складывания перков, бросалок и второстепенного оружия. Такой опыт мне во всяком случае нужен, когда я ваши сборочки тыщу, чтобы экспериментировать и добавлять новые решения в лудауты для более профитной и эффективной игры. Во всяком случае, брата брат, спасибо тебе большое за комплект. Следующий необычный лудаут пролетел вот от этого подписчика. Основной ствол это пехотка, СПР. Я решил взять этот комплект, потому что меня сначала озадачила комбинация таких вот перков на пехотке. К слову, сборка на пушку очень приятная. Только обратите внимание на четырехкратный прицел. Возможно, вам понадобится настроить Сенсу для удобного отыгрыша. Главное помните, что с таким пресетом нужно играть на ас с включенной головой. Я соглашусь, что тут можно обойтись без перка легковес. Перк быстрое восстановление здесь находится исключительно потому, что перк «Быстрое лечение» сюда нельзя брать, ибо перк «Стервятник» нужен как воздух, так как боезапас при таком активном геймплее отлетает, не успеваешь оглянуться. Также брата-брат -брат тут взял перк на стороже, который дополнительно помечает противника. Откровенно говоря, нужно немного привыкнуть к данному перку, но в его защиту хочу сказать, что на средних и дальних дистанциях плохие шеи Диану он помогает хорошо, поэтому использовать его в паре с Исперкой на который висит четырехкратник можно и даже нужно. Надо будет, кстати, потом потестить на простой снайпе, с которым я играю этот перк, Остальные элементы, находящиеся в комплекте, тоже хорошо гармонируют вокруг основного гана, поэтому я их не упоминаю. Комплект рекомендую. Брата-брат, спасибо большое, я покайфовал, когда играл. Следующий комплект закинул Егир или Егири, короче ХЗ, сорян, если неправильно что-то назвал. Он охрененно сделал, расписав сразу под своим скрином все плюсы и минусы сборки на ХВК. Вот, к слову, и она. Играет дядя с боезапасом на дамаг, причем отличное решение взять перк ловкость рук, так как патронов очень мало в таком магазине. Также лазерами 5 здесь нужен не то чтобы метк стрелять от бедра, а чтобы быстрее залетать в прицел после бега. Очень интересное решение. По крайней мере. Я так это понимаю и разбираю. Но остальные модули тут плюс-минус стандартные, их не будем рассматривать. Фулл комплект выглядит вот так, тут конечно есть собакены, грешочек-то имеется у братишки, оставим это без комментариев, так как это дело вкуса. Хочу обратить внимание на перк стервятник, опять же, без него просто не может существовать такая сборка на ХВК. Патронов очень мало, тратить слот для обвеса на какой-нибудь полный бой запас конечно же не хочется. Самая тема для этого это перк Стервятник. Не знаю, кстати, почему уже не первые дяди берут во второй слот Режек. Если у вас, брата-братья, есть какие-то мысли на этот счет, то напишите в комментариях. Я, может, просто что-то не понимаю. Допустим, вот на снайперские винтовки Режек брать еще типа прикольно. Но вот на ппшки или штурмовки как-то чудно. Хотя, повторюсь, может, я что-то не понимаю. ХВК так-то очень сильный пушкарь. Есть, конечно, бед с боезапасом, но при грамотном подходе они решаются элементарно. Поэтому такую сборку я я могу вам рекомендовать. И, скорее всего, я что-то похожее, наверное, бы собрал. Спасибо, брата-брат, за скриншоты. Так, ну что, давайте еще одну сборку глянем на очень актуальный ствол, который претендует на звание меты, и это, конечно, к 117 Причем я попытался сделать один очень интересный эксперимент. Я записывал геймплей со 117 до обновления и его хрененного бафа. Поэтому инфа сейчас будет немножечко разниться с действующей картиной. Ну, короче, смотрите. Денчик мне скинул свой супер необычный пресет на 117 Тут тебе два модуля на ренджу, коллиматор, да и вообще вот такая начинка больше для королевской битвы подходит. Я по фану. Решил все-таки взять такую сборку и знаете что, я не знаю как, но такой замес из модулей сбривает противников. Фулл лудаут Денчика выглядит вот так. Опять, я не очень шарю за приколы с холодным оружием, но ну да и хрен с ним. Очиститель, кстати, норм, тема для навыка оперативника, ибо его, если меня не подводит память, разрабы где-то сезона 3 назад апнули. Напишите поточнее, кто шарит. А другие артефакты в лудаут отчасти дефолтные мы их опустим короче вот такая сборка до бафа 117 супер классно огорчала пацанов в рейтинге я прям заценил сейчас же не уверен что актуально ее брать ибо 117 разработчики проработали и на средних дистанциях он уже агрессивнее и профит не смотрится не знаю стоит ли вообще прикалываться с двумя модулями на рынже это надо все проверять думаю об этой мете сезона я еще конечно эпизодик сделаю с подробным разбором но дайте мне на это время ну и чтобы это время скорее наступило, нужно на мой Телеграм-канал подписаться. Собственно, оттуда я и беру сборки и комплекты для таких эпизодов. Почаны, всем спасибо, кто скидывал свои супер-сборки на суперганы. Сорян, чисто физически хер от то разберу, поэтому спасибо все равно, обязательно присылайте еще. Кстати, если наберем под этим выпуском 3000 кулакичей, в принципе, это на изи, мужички, то следующую часть долго ждать не придется, я ее тогда вам заряжу. Ну и финальная. Какая сборка понравилась больше всего? Пишите в комментариях, выявим чемпиона выпуска. И с тобой, как всегда, был Огненский. Ты знаешь, что все только начинается.